Вас приветствует магазин Sport Extreme. V5. Мы продолжаем готовиться к велосипедному сезону. Сегодня поговорим про покрышки для велосипедов шоссе. Перед вами покрышка фирмы Michelin. Модель называется Dynamic Sport. Модель рассчитана на ежедневных тренировок, износостойкая. Резина достаточно плотная и прослужит вам долго. Размер резины 622 на 23. Эта резина имеет стальной корд, что дало возможность сделать эту покрышку более дешевой. Так как если используются волокна в корде синтетические, то покрышка становится как минимум в два раза дороже. Но пусть это вас не пугает. Да, резина со стальным кордом она более тяжелая, но учитывая, что эта покрышка весит всего лишь 290 грамм, я не думаю, что вас это должно смещать. Она идет в нескольких цветовых решениях, что позволит сделать ваш велосипед более ярким и стильным. Заходите к нам на сайт, выбирайте покрышку, которая соответствует вашему стилю катания. Перед вами была покрышка Michelin Dynamic Sport 28 дюймов.